Комплекс упражнений для профилактики варикозного расширения вен. Данный комплекс упражнений поможет улучшить венозный отток и снимет отечность с нижних конечностей. Настраиваемся на практику. Ставим стопы параллельно, встряхиваем наши колени и выполняем переказ носков на пятки. Последний раз также встряхнули колени и выполняем постукивание пятками. Если ежедневно выполнять это упражнение в течение одной минуты, то это заметно улучшит состояние ваших ног. Последний раз также встряхиваем по очереди правую и левую ногу и меняем исходное положение. Садимся на пол, собрать обе стопы, руки через стороны вверх, вдох, вниз, выдох. Еще один раз так Теперь собираем обе стопы, удерживаем руками стопы и выполняем упражнение бабочка. Небольшая пружина. Силы в движение не вкладываем. Наша задача максимально расслабить забедренные суставы. Последний раз также выпрямляем обе ноги и уводим руки назад. Достаем ягодицы, чувствуем, что мы сидим на седалищных буграх. И наклоняясь вперед, начинаем массировать. Сначала правую ногу двумя руками. От стопы, бедру к и Другую ногу. Улучшаем лимфоток, кровоток, наших нижних конечностей. последний раз также теперь работает стопа носки тянем на себя от себя сгибаем разгибаем теперь чередуя тянем правый левый носок не ускоряемся последний раз также и встряхнули колени Поставили обе стопы на пол, опустились на локти, на предплечье, переводим стопы на полупальцы и из этого положения начинаем раскрывать колени. Раскрыли, собрали. Включаем в работу наши заведренные суставы и подушечку прокатываем, подушечку прокатываем по полу. Последний раз также уводим ноги вверх, на плечах не висим. Потянули носки на себя от себя, подтягиваем колени к животу и чередуя. Выпрямляем правую левую ногу. У нас работают ноги в коленном суставе, в тазобедренном суставе. Работают мышцы пресса и можно включить в работу стопу. Последний раз также приставим стопу на пол и раскачиваем таз вправо-влево, расслабляя тазобедренные суставы. И растягивая косые мышцы. Не допускаем напряжения в пояснице. Последний раз также. Подтягиваем колени к животу. Уводим ноги вверх. И выпрямляем носки вверх-вниз. Вращаем стопы. Встряхиваем стопы. Теперь сгибаем ноги в коленях под прямым углом и чередуя касаемся носком пола. Вот здесь бег с высоким подниманием колена. Можно добавить движение стопы слегка. Натягиваем носок, колену поднимаем ногу вверх. Нога работает в тазобедренном суставе и в голеностопе. В колене фактически зафиксировано, поэтому контролируйте это, пожалуйста. Последний раз также опускаем ноги вниз и снова раскачиваем колени вправо-влево, разворачиваем таз вправо-влево. Амплитуда небольшая. Последний раз также и теперь подтягиваем колени к животу. Упражнение велосипед. Вот сейчас у нас активно работают ноги в коленях, тазобедренных суставах и можно включить в работу наши стопы. Последний раз также опускаем ноги вниз, выпрямляем вверх правую ногу, стопа вращения, удерживаем себя под колено, пресс держим, в одну сторону, в другую сторону повращали. И поменяли. Другая нога ушла вверх. Взяли себя за голень или под колено. Вращение. Последний раз. Также опускаем ногу вниз. Соединяем обе стопы. Раскрываем колени. Наклоняемся вперед. Подбираем живот. И удерживаем эту растяжку выпрямляем обе ноги уводим руки назад раскрываем грудную клетку теперь округляем спину выпрямляемся последний раз также теперь собрать обе стопы и меняем исходное положение разворачиваемся ногами к стене кладем ноги на стену расслабляем шею плечи и слегка встряхиваем колени и из этого положения мы начинаем тянуть носки вверх. Теперь заворачиваем только пальцы, ног, как будто стоим на полу пальцах. Теперь вся стопа вытягивая пальцы ног и снова тянем носки, заворачиваем пальцы, вся стопа параллельно потолку и еще раз так же: пальцы, стопы. Тянем носки вверх, пальцы на себя, стопа и стряхнули колени. Теперь ставим стопы на стенку, раскрываем пальцы ног и поднимаемся вверх, подтягивая стопу пальцами ног. Доходим вверх, опускаемся вниз и еще раз так же. Вверх поднимаемся настолько, насколько получается, пока вы не чувствуете, что стопа уже отрывается от стенки. Еще один раз также вверх-вверх-вверх-вверх раскрываю пальценок и подтягиваюсь. Встряхнули. И еще разочек Пальцы ног-уп-подтягиваем оп, оп, оп. себя вверх-вверх-вверх-вверх-вверх. Расслабили колени. И еще разочек. Вверх, вверх, вверх, вверх. Подтягиваемся пальцами ног вверх. Оставляем ноги вверху. Чувствуем приятный отток крови от стоп. Расслабляем шею, проверяем шею. Встряхиваем ноги, встряхиваем руки, уводим руки вверх. И аккуратно переходим в положение сидя. На сегодня это все. Если регулярно выполнять данный комплекс упражнений, то вы заметно улучшите состояние ваших стоп. Если видео было вам полезно, поделитесь им, пожалуйста, с вашими друзьями. Ставьте ваши лайки, включайте колокольчики, чтобы не пропустить следующее видео. Задавайте ваши вопросы в комментариях. Я с удовольствием на них отвечу. До встречи, друзья!